Итис, о, предотвращении клаут, while on a dry fast. вопрос, еще, А как ты называл это вот то, что, я называл закупоркой, которая это шла? Как это по-русски называется? Тромб. А тромб, да. В отношении тромба. Можли, можли ты дать какой-нибудь предупредительный совет именно на данный момент?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 As um, as you did as, uh, when you were a child, and in Russian there is uh, there is this uh, saying that you do it until um, stars come out of your eyes. So, but to do it very very Когда мы подтягиваемся, у нас все uh, венки, все капиллярчики, все сухожилия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 Наши органы все встают на место, которые опустились с возрастом либо по ряду других причин. And this vibration makes our organs to move to their natural place, uh, because, uh, because uh, our organs usually get out of their original places with, with the age, because of the other factors, but it и за счет того, что органы встают на свое место, то тогда уже пережимов а, в венах нет и тромбы не образовываются. Okay, Эти два самых обычных упражнения. Но очень действенные и полезные. But they are very effective, very useful. Can I ask something? Can you hear me? Yeah, yeah. Go ahead. Go ahead. Oh, hi. Um, would would yoga or any kind of stretching help also? I mean, it, it seems to me that. Um, Svitlana is talking about stretching and moving your body, um, so the, the, the, the so lymph and blood circulation is regulated and improved. Does it make sense? Uh, yeah, no, she asks, for uh, uh, example, yoga exercises can also help uh, in this case, because uh, so lymph and blood circulation, right?